We're gonna skate to one song, one song only. Hey, hey man, I don't know what done happened, uh I guess y'all must have called amnesia in my absence. I ain't been gone that long, ever. Well, just for your reminder, how about the crown meet the throne right here? Let's keep the call me T I O C P R I'm killing shit. Even in prison, I'm still the shit. Better recognize king in the building, bitch. Act like you know what you serious. I'm so hot. My ankle hurt. А может находите сказки, телефон недоступный, светом сотни отмазок. Не стоит строить глазки, я особо не верю. И как-то мне плевать, что нет тебе доверия, четкие глаза коснеют. Четкие глаза коснеют. От того, что не сплю, кстати, тоже, Не одиноки вроде. Но как-то, блядь, все же до сих пор не перестал искать рассветы похожие. А я включу... Только мы вдвоем делим воздух на твоих Закрывал глаза на миг сразу себе привык Вспоминал родителей твоих Забывал о грусти, много пил и курил, Только не дуйся, только я до конца Буду с тобой рядом, только я помню Я за тебе как ты, в теплое тебе там Кто заставляет пахать тебя Либо там история, виноват лишь я Ибо не знаю Нужен другой не И мы больше не поднимемся, где скрыл, я бевал вниз, ты верка в дым. Слезы на ладони, не душ по щекам. Я как титаник печей, но часть океана. И мы больше не поднимемся. Вверх и скрыл, я бегом вниз, теперь как дым. Слезы на ладони, и душ по щекам. Я как титаник печей, но часть океана.